В штатном режиме. По мы дополнительно системным администраторам направим инструкции по работе, подключению председателя к этой задаче и дополнительно направим журналы по передаче писем в адрес Территориальной избирательной комиссии. Эта вся работа будет сделана на следующей неделе и уже... в мы будем работать в тестовом режиме с каждой территориальной избирательной комиссией по настройке и персонально дополнительно хочу сказать что у нас предполагается 18, 19 декабря совещание в режиме рукая центральной избирательной комиссии по вопросу предоставления сведения о смерти из ЕГЭ ЗАГС. возможно после 19 декабря будет Сроки предоставления этих сведений в адрес Санкт-Петербурга для того, чтобы мы получили сведения о смерти в полном объеме за период 1 октября 2018 года. У меня все. Спасибо. Благодарю вас. Добрый день, коллеги. Финансовое управление совместно с территориальными как и избирательными в штатном режиме по вопросам завершения финансового года. Продолжается также лентеризация и подготовка к следующему началу года. Уже сегодня я вам спущу письмо по распределению кассовой заявки. Так, все, все в рабочем режиме, вам в порядке. Могу ожидать, что поправки не будут вносить масштабного характера. Ожидаем принятия э, второго второго третьем чтении этого закона в, э, в ближайшую среду, поэтому э, следите за заседанием Собрания, за его сайтом и э, можно приступать к изучению нового материала. Кроме того, санкт комиссию избирательная комиссия поступила для согласования, для выражения мнения. Проект э, Закона Санкт-Петербурга изменений в Закон о территориальных избирательных комиссиях, э, который, в числе прочего, наконец-то предполагает увеличение срока на назначение нового лица ТИК вместо выборшего до дней в период внеизбирательной кампании. Надеюсь также, что он э, будет принят. Поэтому следим за изменениями в законодательстве. Э, будут какие-то вопросы всегда на связи. Спасибо. Благодарю вас. Прибедила Надежда Ивановна, начальник управления организации по обеспечению избирательного процесса ПУС. Добрый день, коллеги. Напоминаю вам, что 18 и 19 числа у нас российский уже общероссийский тур интернет-олимпиады, поэтому все районы, чьи. Ребята участвуют. Пожалуйста, у вас есть график, мы вам доводили. Завтра 10-й класс здесь в Санкт-Петербургской избирательной комиссии, послезавтра 11 Далее, в Санкт-Петербургскую комиссию избирательную поступил и из студент по образованию список участников конкурса «Атмосфера». У нас сложилось впечатление, что вы не все знаете своих ребят, которые прошли через комитет по образованию. Этот список вам довели, пожалуйста, эти ребят тоже берите в работу под контроль, для того, чтобы вы с ними взаимодействовали по подготовке направлению своевременной на работы, соответственно, через сайт Атмосфера. Далее, мы собирали от вас отчеты по обучению. Есть должники, пожалуйста, ТИК 3 и 7. Еще раз посмотрите. Отправили, отправилось ли у вас письмо, потому что мы пока ваших отчетов не видим. Далее, коллеги. Большую работу, которую мы с вами провели на этой неделе, это подбор так называемых цифровых участков. Мы для себя взяли такую аббревиатуру, для того, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. 60 адресов были сверенные и направлены в рабочем порядке в Центральную избирательную комиссию. Хотел бы обратить внимание на следующее. К сожалению, при анализе этих адресов, мы все их выводили на карту, смотрели, получается, что не всегда те, находящиеся в районе, друг с другом а, состыковываются, и вроде бы, да, казалось бы, что проще, сесть и переговорить, как охвачен район, или только территориальная избирательная комиссия, но а, есть в этой ситуации накладки. это первое. Второе, то, что касается указания вами адресов. Все адреса, которые мы передавали, мы брали из системы газ выбора, потому что это та база, по которой будет слияться по этим адресам. К сожалению, много некорректных записей. Коллеги, проверяйте, пожалуйста, один участок вы присылаете, он у вас в ГАЗ-выборах идет как школа, другой участок голос сош. написания различные, сейчас выборный период, пока есть время, можно спокойно в рабочем режиме привести эти написания в порядке к единообразию, первое, второе, если эти нестыковки у вас идут из распоряжения администрации, то тоже посмотреть, как там... Правильно написаны аббревиатуры и названия обзора учреждений. И обращайте внимание, мы из 60 нам попалось 4 участка, где неполное указание адреса газового выбора. Например, отсутствует литера, хотя у вас в общении в доме с литерой есть у нас участок, который вообще заканчивается своим адресом на муниципальном образовании, не имея ни улицы, ни дома, ничего. Поэтому, пожалуйста, коллеги, эту работу проведите, посмотрите и в рабочем порядке. Приведите на единообразие описания гостыборов, адресов избирательных избиратель, участков помещения для голосования. У меня все. Благодарю вас. У членов э, Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса есть ли информация, пожалуйста? Ирина. Добрый день. Для сведения в избирательной комиссии. На прошлой неделе я посещал крайнее заседание общественной палаты Санкт-Петербурга в этом году, Я обсуждался один вопрос о наблюдателей до общественной палаты, да, от органов общественного контроля, на предстоящих компаниях по выборам губернатора Санкт-Петербурга и по выборам депутатов местных советов внутригородских муниципальных образований Мы все знаем, что опыт президентской компании, да, и опыт наблюдения представителей общественной палаты положительно себя зарекомендовал. подготовка к, к, этим, к наблюдению на предстоящих компаниях уже началась, общественников наших, и они готовы к конструктивному взаимодействию, все это будет проходить также через общественные советы районов, поэтому территориальная комиссия может быть наладить еще более конструктивный диалог с общественным советом. Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста, не забывайте принятые решения после заседания 21-й, троечка и 17-й ТИК не было анонса. Заседание проводили 20 ноября, а анонс не разместили Благодарю вас. Есть еще дополнение информации? Хорошо, благодарю вас. Переходим в территориях Преалтейский район, ТИК номер один Чай, пожалуйста. Доброе утро, уважаемый Виктор Александрович, уважаемые коллеги. Работа комиссии проходит в штатном режиме. Все задания, поручения Санкт-Петербургской избирательной комиссии выполнены. На прошлой неделе, 11 декабря, проведено обучение резервосоставу участковых избирательных комиссий. 12 декабря представители комиссии приняли участие в мероприятии, посвященном ним Конституции. На текущей неделе продолжается работа по подготовке представителя района к участию во Всероссийской Олимпиаде и по оказанию содействия участников Всероссийского конкурса «Атмосфера». На текущей неделе, 19 декабря, запланировано районное мероприятие, посвященное 25-летию избирательной системы Санкт-Петербурга. 20 декабря запланировано совещание представителями Комитета по культуре и руководителями организаций о предоставлении помещений для голосования в 2019 году. Доклад окончен. Спасибо. Благодарю вас, Ольга Дмитриевна. Я и ко всем, я обращаюсь с председателями территориальных избирательных комиссий, я просил краткой строкой о взаимодействии избирательных комиссий муниципальных образований. Это тоже часть уголовной части избирательной системы нашего города это тоже наши люди и я просил с ними взаимодействовать наладить с, ним, с ними плотный контакт несколько слов просил на данном мероприятии присутствуют 5 из 6 руководителей избирательной комиссии муниципальных образований и два раза в месяц сразу после видеоконференц в мы проводим рабочие встречи. Благодарю вас. Василий Островский, район тип номер два. Сладофеев Алексей Владимирович, пожалуйста. Доброго выбора, уважаемые коллеги. Федеральная комиссия номер два работает в штатном режиме. Завершается работа по проверке документов. состав, ну, вновь собственно число выбирательных Что касается взаимодействия с нашими коллегами с выбирательных комиссий муниципальных, на комиссий, работаем в плотном режиме. На начало года планируется уже рабочее совещание по подготовке. будущей избирательной кампании сейчас пока мы общие вопросы решаем, но конкретно будем открывать начало года, надеюсь, Основная деятельность была сосредоточена на оформлении документов по дополнительному зачислению кандидатов в резерв состава участковых избирательных комиссий. Также идет работа по подготовке документов, запланирован на 25 декабря заседание территориальной избирательной комиссии. Анонс будет представлен. Что касается работы с избирательной комиссией муниципальных образований, работа идет в полном взаимодействии. В частности, сегодня состоится совещание с председателем КМО в Сербинской. Доклад закончен. Тип номер 14. Суранова Лада Валерьевна, пожалуйста. Уважаемые коллеги, на прошлой неделе был проведен очередной этап обучения участковых избирательных комиссий. Проводилась работа с прокуратурой Выборгского района в связи с запросом, который поступил в наш адрес от них. Был дан ответ. Кроме того, Территориальная избирательная комиссия приняла участие в судебном заседании, и в нашу сторону было вынесено положительное решение. На следующей неделе планируется подготовка к заседанию территориальной избирательной комиссии. Планируется мероприятие по переходу работы территориальной избирательной комиссии на новую инструкцию по делу производства и новую номенклатуру дел. Кроме того, Ведется работа по кадровой замене СИКНО Левашова, и работаем плотно с СИКНО ЖУАЛОВАЗИРКИ и представители постоянно участвуют в мероприятиях по обучению участковых избирательных комиссий. То есть мы совместно проводим данные. Тип 22 Качев, Галиф Владимирович, пожалуйста. коллеги. Работа комиссии проводится в штабном режиме. Все задания и получения Санкт-Петербургской избирательной комиссии выполняются в срок. Рабочей группой заканчивается рассмотрение принятых документов для зачисления в тот резерв состав Чудковых избирательных комиссий будет проведено на этой неделе заседание территориальной комиссии для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий. На постоянной основе проводится работа со всеми Избирательной комиссии муниципальных образований, входящих в территориальную избирательную комиссию. Соответственно, налажен контакт, проводится работа. Работа вычет. Благодарю вас. Калининский район, тип номер одиннадцать, Каменьева, Алиса Игоревна пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Председатель типа находится в отпуске. Работа идет в плановом режиме. А, на этой неделе мы завершаем работу с документами по резерву составов участковых избирательных комиссий, все документы заведения в вас а, Также сегодня у нас планируется мероприятие а, по вручению поощрений Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А, ждем представителей на этом мероприятии. А, мы также получали на прошлой неделе запрос от прокуратуры на или ответ своевременно. Разместили на сайте ТИК, в соответствии с рекомендациями коллег, правки по разделе по противодействию коррупции и взаимодействуем с муниципальными образованиями, паспорта, госвыборы, -выбор. госвыборы у нас введены в двух уже из четырех муниципальных образований и все в штатном режиме доклада кончика. Хорошо. Тип номер 17. Демкин Василий Георгиевич, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Все мероприятия, запланированные на прошлом неделе, проведены. На этой неделе сосредоточены на проведении продолжения проведения торжественных мероприятий, посвященных выборной системе, подготовки к заседанию депутатной избирательной комиссии. Мы планируем встречи с руководителями муниципальных образований. В прошедшей неделе, 14 декабря, состоялось мероприятие, посвященное 23-ю избирательной системы. 11 декабря состоялось заседание территориальной избирательной комиссии номер 3. Избирательная комиссия Муниципального образования Нарский округ в библиотеке имени Верса и избирательная комиссия Муниципального образования Княжева в библиотеке Наринных проводили интерфактивные занятия по федеральному закону с учащимися 10-11 классов. На предстоящей неделе планируется встречи, продолжение встречи с участковыми избирательными комиссиями, подведение итогов 2018 года и составление планов на 2019 год. А также избирательная комиссия муниципального образования Нарский округ» с Молодежным советом Единой России планирует интерактивные занятия в школах между 10 и 11 классами. Доклад окончен. Благодарю вас. Тип номер 7. Шишкин Виктор Викторович, пожалуйста. Глубоко уважаемый Виктор глубоко уважаемые коллеги, на минувшей неделе вторая группа учащихся Кировского района посетила музикальческой истории, где приняла участие в которой мы выбираем, нас выбирают, также состоялось заседание территориальной избирательной комиссии No7, на котором были приняты кадровые решения по линии избирательной комиссии. Совместно с администрацией Кировского района и успешно проведено мероприятие избирательной системы. Также продолжаются индивидуальные совещания с председателями участковых избирательных комиссий и представителями в комиссий муниципальных образований. На следующую неделю мы планируем совещание с представителями ИКМО и МИК по вопросам координации наших действий. Далее работа в штатном режиме. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Колпинский район КИМ 20 дней нет. Евгений Вадимович, пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. ТИК-21 работает в штатном режиме, все по плану. На этой неделе мы планируем проведение заседания территориальной избирательной комиссии с принятием инструкций по делу производства и рассмотрение вопросов по исковым комиссиям за замещение вакантных вот мест. А с избирательной комиссией образований образованием работаем постоянно. На этой неделе планируем встречу с, обменяем, с избирательной комиссией поселка Металлострой и с главой Муниципальное образование этого поселка. У меня все. Спасибо. Поздравляю вас. Красногвардейский район, ТИК номер 4. Зарипов Вильдарлович, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. ТИК номер 4 работает в штатном режиме. Все мероприятия запланированы в прошедшую неделю, выполнены в полном объеме. С избирательными комиссиями муниципальных образований работаем в тесном контакте. Постоянно на связи, готовим повестку готовим к итоговому заседанию. КИК в этом году. Спасибо за внимание. Благодарю вас. КИК номер 25. Уважаемые коллеги, сегодня у Ефремовой Елены Алексеевны исполнился сказать, день рождения сегодня, поэтому я предложил бы вас поздравить ее. Не только звонками, но и, наверное, нашими добрыми человеческими аплодисментами. Пожалуйста, все время. Елена Алексеевна, пожалуйста. Добрый день, коллеги. У нас мероприятие запланировано в прошедшую неделю, выполнено в полном объеме. На прошлой неделе состоялось торжественное мероприятие в районе посвященных оперативной системы. Также прошла венеризация образовательных учреждений в которых размещаются помещения для голосования. И а, мы а, провели рабочее совещания с руководителем образовательных учреждений района. А, на этой неделе у нас запланировано а, подготовка к итоговому заседанию, которое состоится 27 декабря, а также на 19 декабря а, запланировано рабочее совещание с председателем Питомо-Раховы по вопросу о сроках и порядках предоставления в связи с кандидатов состав избирательных комиссий муниципального образования в связи с течением полномочий. У меня все спасибо за внимание. Благодарю вас. Красносельский район, тип номер шесть, майорова Дарья Александровна, пожалуйста. Уважаемый Виктор Александрович, уважаемые коллеги, работа территориальной избирательной комиссии номер шесть на прошедшую неделе проходила в плановом режиме. 13 декабря совместно с ТИК-26 и лет Надежды Эдуардовной был проведен обучающий семинар для руководящего состава участковых избирательных комиссий. Кроме того, на прошедшей неделе 12 декабря состоялось торжественное мероприятие по обучению поощрения председателям и членов участковых комиссий в связи с 25 летним избирательной системы по территории муниципального образования Южно-Приморский. Сегодня такое мероприятие пройдет для участкового комиссии по муниципальному образованию Сосновая поляна» и 19 декабря. Такое же мероприятие проведет для муниципального образования «Бугазар». 21 декабря состоится районное мероприятие с участием главы администрации представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, тоже для урочения 25-летия избирательной системы. 19 и 20 декабря проводим моментаризацию технологического оборудования по всей территории Красносельского района. Избирательная комиссия муниципальных образований еженедельно принимает участие в репарадных совещаниях, Проводим на Санкт-Петербургской избирательной комиссии, принимает участие в торжественных мероприятиях, посвященных и избирательной системы, и проводим с ними работу. Спасибо, господин. Я дарю вас 26. Девовец Ирина Анатольевна, пожалуйста. Уважаемый ректор Александрович, уважаемые коллеги, работа в председательной комиссии проходила в плановом помрежения 11 декабря. Мы провели заседание комиссии по вопросам поощрения избирательных комиссий, также за это зачисление в резерв состава комиссии, приняли инструкцию параллельно-производства утвердили, Сергеевича, структуры штата по работе в председательной комиссии. 13 декабря, как уже сказали, мы провели обучающий семинар для руководящего состава участковых комиссий, на котором также присутствовали представители избирательных комиссий муниципального образования. 14 декабря приняли участие в обучающем семинаре по инструкции по делу производства, проводимо управление. И на этой неделе у нас продолжается мероприятие 25 й избирательной системы по муниципальному образованию. Сегодня пройдет для участковых комиссий муниципального образования Константинус, 19 декабря для муниципального образования Университет, 20 декабря для муниципального образования Конелова и 21 декабря у нас будет проведено мероприятие. И также мы будем работать по инвентаризации технологического оборудования 2.1.19 и 24 декабря. Избирательные комиссии муниципального образования принимают э, участие во всех мероприятиях, посвященных 25-летию избирательной системы, и всегда присутствуют на наших аппаратных совещаниях. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Кронштадт, тип номер 15, Климачева Ирина Сергеевна, пожалуйста. Добрый день, Виктор Александрович, уважаемые коллеги, на прошлой неделе, 13 декабря 2015, вместо Санкт-Петербургской избирательной комиссии провели занятия с участковыми избирательными комиссиями при улучшении данной энергии Конституции Российской Федерации. Приняли участие в обучении семинара по пенсию. На этой неделе, 18 декабря, планируем принять участие в торжественном проекте, посвященном летию избирательной системы Российской Федерации. Работаем над материалами для размещения на официальном сайте 15. -м. Организованная работа по завершению этого года изготовлена документами для работы комиссии в 2019 году в итоговое заседание на 21 декабря полномочия ИКМО «Город Канштадт» возложена на 15 еще в июне 2016 года. Спасибо за внимание. Доклад вот окончен. Благодарю вас. курорт, Курорг. Курорг. Курорг. 13. Захипной. Дмитрий Иванович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. На прошлой неделе территориальное избирательное комиссии совместно с администрацией района Санкт-Петербургской избирательной комиссии проведено торжественное собрание по случаю 25 летия избирательной системы, вручены поощрения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в церемонии приняло, по крайней мере, кого мы награждали, 142 человека. Члены участковой комиссии выражали благодарность, потому что для некоторых за 20 лет работы участковых избирательной комиссии это была первая награда, за что они и благодарили. Большое спасибо Санкт-Петербургской избирательной комиссии за то, что вы удовлетворили нашу потребность поощрении людей. Было проведено заседание территориальной избирательной комиссии, на которой были рассмотрены текущие вопросы деятельности территориальной избирательной комиссии, назначенные. Из-за резерва в состав участок избирательной комиссии члена УИК утверждена инструкция по делу производства. В настоящее время проводится актуализация паспортов муниципальных образований для обновления информации в ГАЗ-выборах. На этой неделе, 20 числа, планируется инвентаризация технологического оборудования совместно с Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Части, касающиеся муниципальных образований, они являются активными участниками всех мероприятий, которые проводят Верховная комиссия, Администрация района. Олегом Олеговичем оказана методическая помощь в рассмотрении обращения, которое поступило во все муниципальные образования по вопросу выборов губернатора Санкт-Петербурга. За это ему отдельная благодарность. Все остальное в плановом режиме. Спасибо за внимание. Московский